Всем привет! С вами Паланта. Сегодня мы играем в паркор симулятор Я в эту игру уже играл. Можно так бегать по стенам. Можем убежать, вот так наклоняться. И у меня пока что, мне не хватает 500, чтобы открыть новый уровень. У меня уже 115. А тут я уже быстрый, потому что я буду проходить тогда пять миллионов лет. Так вот так бежим, бежим, бежим. Я, я стану быстрее тебя. Иху, иху, опа. Давай оп. Ай, ё-моё. Ну видите ли, я убегал по стенам. И плюс сорок. Я уже тут быстрее стал. На, у нас уже двести еще 300, и хватит уже по уже на новый уровень ну вот я вот так бегаю по стенам о воздух еще так могу прицепить на эту штуку не я пока что слишком медленный и тут тоже так показано что я могу бегать по стенам я лучше вот так ускорюсь хочу ускориться Оп. Собираю. Оп. Можно что так делать? Оп. Дальше. Оп. Оп. Оп. Оп. И получу больше. Ой, перепрыгнул почему-то. Опять перепрыгнул. А, нет. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. И все, я так могу заработать 500. не перепрыгнул опять так оп потом еще тут оп а нет я не упаду я хочу вот так э, ты заправил меня эту штуку оп оп оп мы можем так очень быстро заработать очень много этих штук ну все я уже заработал очень много 500 могу ну, на новый уровень переходить <свист> вот. Так, дальше идем. Э, вот. Бежим. А тут уж я медленный. Вот ч минус. А, я застрял. Я застрял тут. -мо! Пускай я смогу.. Я смогу как-то. Так. Так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ой. Я ж.. Э! Я не понял. Я ничего не понял. Что это было? Кстати, я могу вот так делать. Оп-оп. Оп-оп. Оп-оп. Оп. Да, допрыгнул. Прыгнул до дома. Ну, смог вот так посел, вот так залезть на, на, на крышу. Так. Оп, сейчас залез вот кстати вот сплавно вот 500 так где там вот это лучше я второй. Первый не буду так выбирать я лучше 2 попробую У -у -у -у. это что было Ну, как я понял лучше вообще ничего не, из этого не выбирать наш да Какие-то И вот так. Оп. Раз, два. Тут хотя хорошее. Да. Так быстрее, быстрее. Оп. Оп. Оп. Раз, два, три. Раз, два, три. Я уже не допрыгнул. Вот почему тут нельзя. Я тебя вижу, привет. А посмотри, что тут будет. О, что будет? А, о, наконец-то вылез. Раз, два, оп. Лучше тут делать все по правилам. Ой, оп. Дальше вот так, оп, оп оп оп не, я лучше не буду так дальше вот тут и финальная его запал из плюс 100 но я тут уже быстрее стал я уже почти тысячу получил как и этот, это видео, я не знаю как назвать Опять по привычке вот так ускорение называться взял. Давай вот так ресет лучше так вот сделаю. Давай. Э. Так. Лучше так сбоку вот так пойду. Кстати, давайте я... Опа, опа, опа, опа, опа. Это мне просто папа пришёл. А зачем я это все говорю? Потому что это все делается в Ютубе. Ну ладно. Так. Ой, это что было? Лучше я тут вот так побегаю капельку. Подзаработаю. Так. Раз. Два. Или есть еще один метод. Так где? Я не знаю. Я уже забыл. А нет. Вспомнил. Ну, нашел вообще-то. Так. Этот метод должен быть тут. Да, вот. Так, я так прыгаю. И плюс 25. О! Так не любит а, это не то вот это мне надо это, а это на 250 а это я смогу нет не, не могу почему-то это на 250 это насколько ну проходит все только так все так тут вулкан там еще плюс сколько-то я уже забыл где-то 250 Входе дают опа тройка бежим бежим бежим бежим тут так на этот пружинка, так. оп раз два бегаем сюда раз два сюда Раз, два, три. А, я бы получил 40, Если с той стороны я так побежала. Ну ладно. Не повезло. Так, оп, оп, оп. А, ⁇ -мо ⁇ У меня уменьшилась скорость, походу. Раз, два. Раз, два. Два, еще один раз. Раз два, раз два, раз два и убегаем. Ой, раз два три. Дальше опять вот так бежим. Надо обогнать ее, потому что ее на самом последнем месте. Надо ее обогнать. Так вот на этой стороне так бежим. А, тут раз-два-три, тут тоже раз-два-три. А почему я посчитал, как будто тут четыре, там три? А, еще плюс это. Вот почему я так посчитал. Так. Оп. Три, оп. И еще плюс несколько этих. Плюс несколько скоростей. Так, и вот он вулкан, я прямо туда попаду, ну да, так, хоп, подымите так углом, жаль, я не могу с лица так посмотреть, сколько я там получу, 140, а, ну мало-то, но равно нормально.